Чтобы начать бизнес в EasyBiz, достаточно 0,0021 биткоина. Это в среднем 21 доллар. Начальная цель партнера EasyBiz — достичь уровня VIP. Основная причина достижения уровня VIP — чтобы охватить все стороны маркетинга плана и получать максимум доход за одну и ту же проделанную работу. За 2 минуты расскажу вам план, как достичь уровня VIP. Героями нашего видеосюжета являются Нина и Коля. Нина достаточно грамотно изложила суть бизнеса Изи -Бизи и поздравил Колю с правильно принятым решением в начинании бизнеса Изи Бизи. А Коля был крайне рад получением такой ценной информации. Коля был сильно вдохновлен идеей бизнеса Изи -Бизи и поставил себе цель за месяц достичь уровня VIP. Первым делом он составил список знакомых и начал назначать встречу с наставником, сделав ему предварительно очень хороший промоушен. За первые три дня он пригласил в свой бизнес шесть новых партнеров и знакомых и купил себе бинарное место в маркетинге на заработанные деньги. Он предложил своим партнерам сделать то же самое и объяснил, почему это выгодно. Таким образом, зарабатывая деньги, он автоматически двигался вверх по уровню. Он со своим заработанных денег докупал постоянно дополнительные новые уровни, которые система не успевала покупать. Таким образом, с правильной стратегией коля достичь VIP-уровня за месяц и настроился на получение хороших доходов. Он выбрал стратегию работать для достижения VIP уровня понимая, что на уровне VIP он быстрее достигнет больших доходов. Каждым днем он увеличивал свой опыт и знания в этом направлении. И каждая очередная встреча у него проходила лучше, чем предыдущие. Цель была выполнена. Бизнес из начинается с уровня VIP. Все продукты и дополнительные возможности предоставляются VIP-партнерам.